Продолжаем развивать тему, Вот, например, у меня есть а, такая царапина на руке с самого рождения, а, какая-то очень странная, и мне на самом деле говорят, что, а, что эта царапина, что из-за каких-то таблеток ты принимал в детстве, и вот эта царапина, короче, появилась что это не верится а... то есть не советую сдавать также кровь а... потому что а... непонятно куда эта кровь потом идет кому она потом попадает это неизвестно еще и я например сдавал кровь вот... Частенько до да, все террора. И вот у меня есть такие подозрения, что а, могут что-то сделать просто с твоей кровью и как-то воздействовать на тебя. А, также у меня в подъезде постоянно на верхнем этаже какой-то очень сильный гул, непонятно откуда он исходит откуда-то из крыши по моему и то ли из лифта мне кажется что скорее всего из крыши и такой сильный гул и все бы ничего да только он звенит очень хорошо в моей комнате и например когда приходишь с работы невозможно отдохнуть нормально такой неприятный противный звук. А, поспать. Ничего невозможно сделать. Он вообще раздражает очень сильно. И и вот а, также, когда ты, например, не работаешь, тоже этот гул очень сильно мешает, раздражает. И ни в каких комнатах этого гула больше нету. Только вот в моей. И вот когда выходишь в подъезд, поднимаешься там на верхний этаж, и тоже он э, слышен. Вот. Вчера у меня была такая ситуация, что вот я выхожу из своего подъезда, нажимаю на лифт, лифт не работает. И э, я просто спускаюсь по лестничной клетке и а, сразу же на следующем этаже какой-то взъерошенный мужик а, что-то смотрит в окно подъезда что-то ругается говорит ничего не видно потом я спускаюсь до конца стою на улице и этот мужик а, тоже выходит из подъезда и идет идет куда-то что и он типа куда-то идет ну я так думаю и Потом возвращается и спрашивает у меня, не была ли, не извинила ли тут сигнализация. То есть как только я а, о чем-то начал говорить о сигнализациях, тут же а, тут же вот такие вот какие-то а, провокации. Ну, лично для меня это какие-то странные вещи. Ну, уж слишком много совпадений, если честно. И.. Вот Также потом он спросил у меня Не проезжала ли тут какая-то машина Я сказал, что проезжала Он опять что-то ругнулся Ушел в подъезд Буквально я через каких-то Несколько, может даже секунд Захожу в этот подъезд Его уже нигде на этажах нету и как только я дошел, вот лифт опять не работал, я нажимал, и как только я дошел до своего нужного этажа, тут же лифт заработал. То есть, ну, меня просто эта жизнь просто удивляет просто. Такими какими-то своими странностями. Вот. Я бы вам показал, конечно, что за след у меня на руке с самого рождения. Типа какой-то царапины очень странный. Возможно, там какой-то чип находится. Сейчас здесь не видно будет, конечно, если показать. Также я смотрел в один глаз свой зрачок и увидел там возле зрачка как будто что-то светлое и у меня как-то тоже какие-то подозрения есть потому что вот только вчера я смотрел что там например возле зрачка ничего не было абсолютно ничего ничего светлого не было и тут -то, как, какая то светлость на зрачке то есть тоже непонятно вот то есть если мои видеозаписи смотреть то по ним можно увидеть как услышать какие-то непонятные шумы какие-то непонятные радиосигнала вот сейчас конечно повторюсь кроме того что у меня болит дико душа больше а, никакой травли нет она прекратилась уже как больше года но оставила свой след вот а, и абсолютно непонятно из-за чего что болит вроде как душа болит почему она болит а, ничего не понятно вообще то есть ты себя вроде как сам ты себя чувствуешь нормально а вот душа болит и это абсолютно непонятно вроде никаких а, таких ну, а, проблем каких-то серьезных или еще что-то у тебя нету но душа а, все равно упорно болит это абсолютно не прекращается Ааа oh. <coughs> Тоже соседи, вот, например, если поговорить о соседях, то, а, например, они в на своей квартире постоянно что-то роняют, что-то тяжелое, как будто целый шкаф у них там упал. И вот постоянно такие шумы, а, постоянно включают а, телевизор, вот, очень громко слышно что они смотрят смотрят они тоже какие-то непростые передачи я конечно говорить не буду что они смотрят вот то есть буквально ты открываешь двери своей квартиры и буквально сразу же начинаются какие-то провокации вот например я уж долгое время там например ходил по улице ко мне уже наверное долгое время никто ничего не спрашивал до меня не докапывался не заговаривался какие-то посторонние люди со мной не заговаривали и как только я начал выкладывать какие-то ролики сразу какие-то начались а, а, Сразу начали вступать с тобой в диалог какие-то посторонние люди. Вот. И вот в университете еще такая история, что я, короче, поругался там с одним парнем, вот, и буквально через какое-то время а вот этот преподаватель говорит, всех в угол загнал, еще вот этот преподаватель называл меня каким-то, ну, то, что я молчал и особо внимания не обращал на этот цирк, на это шоу. И он называл меня просто глухонемым. То есть, какие-то такие темы поднимал. А. Вот. А. Постоянно говорил, зачем какие-то Криминальные структуры а, а, к нам в университет кого-то за, за, а, засылают, короче. Вот такие вот у него разговоры были абсолютно непонятные мне. И, и он еще объяснял это тем, что вот, а, а, чтобы они там своих отмазывали, еще что-то. Вот такие какие-то разговоры были. То, что он как-то втихую, меня просто в темную, можно сказать, меня а, против меня что-то имел, что-то говорил. Он почти в открытую, конечно, он пальцем на тебя не показывал, но подбирал такие слова и фразы, что, а, чтобы ты понял, что это как бы про тебя говорят вот я вообще эти сотрудники лично для меня какие-то не очень-то приятные люди вот То есть сидишь на их парах Как будто ты а, В кабинете у следователя сидишь постоянно Ах. Вот То есть еще у них такое есть а, Особенность голоса Что они то высоко поднимают голос То очень тихо-тихо спокойно Вот так вот воздействует на твою психику просто прям это заметно сначала голос очень очень высокий прям какой-то пугающий потом тихий тихий спокойный вообще успокаивающий вот так вот такие вот моменты есть вот И как я понял а, с того, что какие у них еще разговоры были, я, конечно, сейчас дословно прям сказать всего не могу. А, то есть буквально я выкладываю фото, где я сижу в машине. Тут же они что-то говорят про эту машину, да. Тут же. А, такие разговоры, я сейчас, конечно, не могу сказать, как именно, что они говорили, вот, еще какие-то личные разговоры, там, с другом ведешь со своим во время прогулки, и они просто потом, вот это на паре, все то же самое говорят, и, то есть у меня было подозрение, что на телефоне есть какая-то прослушка, вот, То есть вот после выхода а, моего видеоролика, видеороликов первых, у меня начали сниться какие-то странные сны. Вот. Думаю, на этом буду заканчивать.